Всем привет! На связи мистер офицер. И сегодня мы продолжим проходить башню с пауном. И сегодня башенка у нас эпоха льда. А драться мы будем, конечно же, с Абзира. Ну и давайте посмотрим, что из этого выйдет. Height. Finish him. Spawn wins. Вот такой вот мощнецкий, мощный получился у нас спаун в битве с Абзира. Ну а если вам понравился видосик, обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, ставьте лайки, оставляйте комментарии и конечно же прожимайте колокольчик. Ну а с вами был Офисерк, всем огромное спасибо за внимание и увидимся уже в следующей башенке.